Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного хозяйства. И сегодня у нас опять красивая тема. Я хочу вам рассказать о лилейниках и хостах для малоуходного сада. Все сорта, о которых я буду рассказывать, не нетребовательны в уходе, а также имеют продолжительное цветение и декоративную листву. Начнем с хост. Пожалуй, это одно из самых распространенных растений в наших садах. Хосты отлично растут как в полутени, так и в полном затенении. В этом случае листья хосты не подгорают. На солнце же случается так, что листья хосты могут подгорать, и хоста плохо развивается. Поэтому участок для посадки хосты выбирайте с северной стороны зданий, где есть тень, либо полутень, либо под кронами деревьев. Для посадки хосты также выбирайте влажные места. Она отлично будет там расти и развиваться. Первый сорт, о котором я хочу рассказать, это хоста джун. Это один из самых распространенных сортов хосты. Высота растения до 40 см. Листья трехцветные. По краю листу идет зеленая, темно-зеленая каемка, а в центре лист желто-зеленый. Очень необычный и крайне эффективный сорт. Растет, конечно же, он хорошо в тени, либо в полутени, но самое замечательное, что этот сорт не повреждается слизнями. Ведь хосты часто страдают от данного вредителя. Но посадив этот сорт хосты, вы забудете о такой проблеме. Крайне рекомендую этот сорт посадки. Второй сорт – это хоста стриптиз. Крайне необычное название. Однако в 2005 году данный сорт получил гран-при как лучший сорт хосты. Эта хоста крайне необычная. Листья имеют три цвета. Лист по краю зеленой каймой, а в центре листа цвет зеленого яблока. Согласитесь, не всегда можно встретить такие листья с таким необычным окрасом. Лист чем-то напоминает рисунок. Как будто кто-то взял акриловую краску и нарисовал такие необычные листья. Такой сорт впишется в любые сады, особенно в сады в природном стиле. Поэтому крайне рекомендую посадить у себя на участке такой необычный сорт. Третий сорт – это хоста «Санпауэр». Пожалуй, это один из немногих сортов, который может выдерживать солнце, может расти на открытом солнце, но лучше все-таки высаживать в легком затенении. Тогда хоста предстанет во всей красе. Листья у этой хосты крайне необычные. Вначале они зеленоватые, салатовые, а затем, ближе к осенью, приобретает практически желтый окрас. Согласитесь, с золотой осенью крайне необычно будет смотреть на сад покрыто золотыми листьями и на такие же хосты. Выглядит необычно, эффективно. И также всем рекомендую посадить этот сорт. А еще этот сорт красиво цветет. Выдвигаются высокие цветоносы, примерно 90 см в высоту. И покрываются лиловыми, такими фиолетовыми цветами-колокольчиками. И цветение довольно продолжительное, около трех недель. Также советую этот сорт посадить у себя на участке. Еще один сорт – это хоста Принг Хенц. Почему же такое название? Хенц – это руки по-английски. И листья этого сорта напоминают словно сложенные руки к небу. Поэтому сорт и получил такое название. Сорт этот довольно невысокий, около 40 сантиметров в высоту. Отлично подойдет для выращивания на тенистых участках, где есть дорожки. Такой сорт хорошо посадить вдоль дорожек, как бордюрное растение. Кроме того, этот сорт имеет не только декоративные листья, но и зацветает. И также в пору цветения имеет декоративный вид. Поэтому также рекомендую посадить этот сорт у себя на участке. Пятый сорт – это Hoster Revolution. Это крайне необычный редкий сорт. Высота растения до 50 сантиметров. Листья темно-зеленого цвета. Имеют кремовую середину в крапинку. Такие сорта крайне редко встречаются. Очень необычный, эффективный сорт. А также летом он цветет, и цветы также имеют а, декоративный вид. Поэтому, как и другие сорта, рекомендую посадить этот необычный сорт у себя на участке, чтобы он порадовал вас своим декоративным видом, чтобы вы отдыхали на гамаке лежа летом и любовались различными красивыми цветами. А теперь немного о неприхотливых сортах лилейников. Первый сорт это Radian Gritton. Гритингс, Гритингс, Радиант. Первый сорт это Радиант Гритингс. Радиант. Первый сорт это Радиант. Гритингс. Первый сорт это Радиант Гритингс. Это диплоид. Высота растения до метра. Цветы довольно крупные, до 13 сантиметров в диаметре. Цветок оранжево-желтый очень эффективно смотрится в период цветения. Высокие цветоносы, которые видно издали. Кусты разрастаются очень быстро, и такой сорт лилейника ничем не спутаешь. Его видно издалека. Огромные пышно цветущие кусты, которые всегда привлекают внимание как хозяев участка, так и гостей. Этот сорт может расти как на солнце, так и в полутени Он будет чувствовать себя так хорошо. Второй сорт – это сорт Панталонс. Высота растения около 60 сантиметров. Этот сорт очень-очень яркий, имеет красные цветы, которые напоминают звездочки. В цветнике смотрится очень декоративно, особенно хорошо смотрится в альпинариях. И если его подбить еще мелколистными костами, то картина, конечно, будет крайне необычной. Размер цветка у этого сорта не сильно большой, около 10 сантиметров в диаметре. Однако этот сорт обильно цветет, и за счет обилия цветов смотрится очень нарядно в цветнике. Еще один сорт лилийника – это Always Afternoon. Сорт очень долго цветущий, цветет на протяжении 45 дней. Высота растения до 55 сантиметров в высоту, а размер цветка около 13 сантиметров в диаметре. Сорт достаточно неприхотлив, может расти как в полутени, так и на солнце. Цветы малино-розовые с темно-сливовым глазком, очень эффективны и нарядны в цветниках. Четвертый сорт лилейника – это сорт Wilson Spider. Это диплоид. Рисунок цветка лилейника Wilson Spider удивительным образом напоминает большого паука с желтыми мохнатыми лапками, с которых выделяются белесые паутиные нити. Высота растения около 70 сантиметров, а диаметр цветка около 19 сантиметров. Это, пожалуй, один из самых крупноцветных лилейников. Цветки лавандово-пурпурные желто-зеленой ямочкой образуют солидные кусты. Пятый сорт лилейника – это сорт Фэнтези Как Крайне необычный эффективный сорт. Высота растения до 76 сантиметров. Диаметр цветка около 13 сантиметров, а цветы – очень и очень необычного окраса, кораллового цвета, розово-кораллового цвета. В цветниках смотрится ярко и необычно, и всегда можно заметить издали. Этот сорт один из самых неприхотливых, очень быстро разрастается, долго цветет, устойчив к различным заболеваниям, вредителей. поэтому сорт крайне рекомендую к посадке. Все перечисленные сорта хост или лейников можно приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылочка под роликом в описании. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч!